שבת שלום, ליקולא. всем שabbat shalom. за наш нова параша от чего воиғаш. мы в недельном отрывке, который называется воиғаш. Авал, маше, анахну гуим בחלל ב- па- па- па- па- па- па- па- па- па- па- па- па- והבפרשה הזאת אנחנו יechולים לראות איך בן אדם ייחל לפנוד לאלוים. וв этой недельной главе мы можем увидеть как человек может обратиться Господу Богу. אני שאלתכם שאלה. Я задам вам вопрос. Как такое может произойти человек который не знает Бога открывая свое сердце для него? זה קרה لكل אחד מيتנו שישמינו. Я думаю, это произошло с каждым из нас, те, которые здесь сидят. также те, которые нас смотрят онлайн. Векуляנו הראשון זה שנדרש מيتנו זו תשובה או חיפוס. И мы знаем, что первый шаг, который от нас требуется, это обращение, покаяние, поиск Господа Бога. Как это происходит? когда мы начинаем понимать, что что-то не в нашем сердце происходит? Так живут Запомните эту историю с Иосифом чуть попозже. Тут получается так, что как будто бы Иосиф, он пытается научить своих братьев иметь совесть, то есть воспитывает в них совесть. Так? כל ה pues, manipulations כי עשה על בנימין. И вот через различные такие манипуляции, которые Иосиф делает с Бенямином, с братом. Иуда, пашут קרוב И Иуда он просто склоняет свои колени перед ним. это, это חת, שואסאימה ימי יוסף, ו эта שלו, שידגלגלו עד и он понимает вот те последствия греха, которые произошли, когда они сдали брата в рабство, и понимает, что вот это все привело к такой ситуации, в которой они сейчас оказались. Что-то похожее происходит также с нами, с нашей совестью. Дух Святой обращается к нам через различные ситуации, похожие, и это происходит в принципе каждый день. И вот тогда человек должен быть честен с собой и с Господом Богом. И обратиться он должен к Господу Богу с открытым сердцем. И там написано, что обновятся небеса? Нет, воз, возрадуется. возрадуется небеса. Когда грешник один одинкается, радуются небеса. Да? Э, и что происходит потом с нами? Мы понимаем, что Господь Бог существует. И Иешуа, Он так близок к нашему сердцу. И Он, как получается, наш брат. И постепенно Он открывается каждому из нас. Через Слово Божье, через какие-то сновидения, через пророчества, через какие-то ситуации, которые происходят вокруг нас. וְזֶקֶרֶה יִמְדַעְגָר רַבָּה לְכֹל יְהֹוָה מֵי תַנּוֹ. И это происходит потому что Господь Бог очень сильно заботится о каждом из нас. וּלֹא שָׁפַף חַלֵּינוּ אֶת он сразу не открывает нам вот эту всю глубину духовного мира и не показывает нам все это в своем величии, а постепенно-постепенно открывает нам для того, чтобы до нас достучаться. Након. ЦАД цАД это улама постепенно, шаг за шагом, он открывает нам духовный мир. И что-то похожее мы можем увидеть в этой недельной главе, как Иосиф шаг за шагом открывается своим братьям постепенно. И в итоге он совсем не может удержаться. И, и плачет перед своими братьями. И тогда они уже полностью готовы к встрече с ним. А, а, а и тогда они вот ну, такие... Ну, для них это сюрприз произошел такой, что вот это их брат. Они были шокированы. Окей. Возь, אנחנו намщих. Кיבלנו от Ишуа, התгала לנו. И вот мы продолжаем. Получили мы Ишуа, он открылся нам. Возь, אנחנו, не знаю, руем халом, о, мыкабלים из-за мила, но... Но потом происходит такое, что мы можем получить какое-то Слово от Божье, какое-то Откровение, Видение, но очень тяжело нам разобрать это от Бога, не от Бога. Вначале человек пытается сторониться всего этого и как бы издалека наблюдает на все это. Но когда это действительно происходит, и мы начинаем понимать, что это от Бога, когда мы открываем наше сердце в полноте перед Господом Богом. Также произошло и с братьями Иосифа, и со всей его семьей, когда они пришли в Египет. Они начали жить в Египте, но им нужно было делать какие-то очень сложные шаги. Трудности у них были. То же самое и в нашей жизни. Мы должны научиться практиковать эти духовные вещи в своей жизни. Ляд-лядь, по чуть-чуть, шаг, шаг за шагом. Это ниссион хаим ויהולות כש נתן לנו. Вот наш опыт жизни, наши знания, которые Господь дал нам, זה בעצם המדרגה שמהmana אנחנו יACHOLIM לתחיל לגלות את העולם הרוחני. Это вот как нам дается от Господа Бога как ступенька для того чтобы мы встали на неё и дальше приближались в духовном мире Господу Богу. שילו ביצם, בואלה מז'ה, בואלה מרוֹחַני. Дальше Господь Бог может нам открыть все Его величие, все Его славу на этой земле и в духовном мире, физическом и в духовном мире. ואז, שאלה, כאילו... И вопрос, для чего все это нам нужно? Okay, Во-первых, мы начинаем быть в отношениях с Господом Богом. וַאֲשֶׁר לְיֹד רגע, אני לא לברב באולמה זה, יש אנשים אחרים. потом постепенно, постепенно мы начинаем понимать, о, oh, я не один в этом мире, есть еще люди вокруг. אני מתחיל ליתבלי להבורא אחרים. я начинаю молиться за других окружающих людей. מתחיל לשירות להם. мы начинаем служить. ובעצם, מגשם את את של החיים. שלי. и осуществляю вот цель жизни, которую Господь Бог дал мне. וכאשר אנחנו חיים כמו שמשפחה של יוסף משפחא של יעקב גרה איו חיים במצרים וישפיעו על אנשים מסביב. И вот также в нашей жизни происходит, когда мы живём, мы влияем на кого-то. Также семья Йосифа, они жили в Египте, они что-то делали, какие-то у них были достижения, они влияли на окружающих их людей. Это невозможно жить. Обособленно от людей, то есть без людей. <мирает> некоторые пытаются так сказать, но это не, вообще не полезно никому. В чем идея моя? Тот, кому открылся Господь Бог, он пойдет и будет <in> учить других. И тогда в чем влияние такого учения? Так же как и семья Иосифа, они размножились в Египте. Так же будут умножаться люди, которые будут присоединяться через наше учение к Царству Божьему. А это это мое послание, которое было для вас. Примите Иешуа в и... и делитесь с окружающими.